Родители. Родители – это самое прекрасное, что есть в жизни. Это одно из самых прекрасных. Да, мы ссоримся со своими родителями, сепарируемся. Кого-то родители даже бросили. Но у каждого человека был период, когда душа искренне любила своих родителей. Может быть, в день зачатия или во время беременности. Или когда душа выбирала этих родителей. Я искренне верю, что наша душа выбирает родителей. Если позволить себе вернуть или открыть, или активировать эту любовь к родителям, откроется очень многое. Это не значит, что нужно бежать к родителям, объясняться им в любви. Кого-то это они поймут. Каких-то родителей уже нет в живых. Это значит просто вернуть себе эту любовь. Родители это лучшее, что есть в жизни. Возможно, это было давно, но время. Это условно. Просто верните в себе эту энергию любви к родителям, и вы будете смотреть на мир другими глазами, вернув в себе эту любовь, мир станет безопасным, теплым и тоже любым. Просто пробудите ее давно забытую. Хорошо, у кого это не так. Даже у кого эта любовь всегда с вами, пробудите ее всегда сильнее, сделая ее такой волшебной, божественной, истинной. Родители ⁇ это лучшее, что у нас есть в жизни.